привет студент пока зима аккуратно наступает на пятки я расскажу тебе о самых актуальных новостях студенчества в эфире универ Ньюс, и с тобой я оскар галимов смотри сегодня в казанском федеральном почтили память великого математика лобачевского мой рэп мой хлеб в казани прошел фестиваль уличного творчества Совсем недавно в Казанском федеральном завершился первый ученый совет в обновленном составе. Введены новые должности награждены самые инициативные сотрудники. Однако на торжественной церемонии повестка дня не закончена. Как же будет развиваться Казанский федеральный дальше, мы расскажем в нашем следующем сюжете. А сейчас продолжаем. 1 декабря 1792 года в Нижнем Новгороде родился великий математик ректор Императорского Казанского университета Николай Иванович Лобачевский. По этому поводу в КФУ и Лицее имени Лобачевского прошли памятные мероприятия.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 Одним из мероприятий в этот день стала поволжская олимпиада по математике. Участие в ней приняли не только студенты КФУ, но и студенты из Омска, Нижнего Новгорода, Листы, Волгограда и многих других городов нашей необъятной страны. А также прошла третья международная конференция научно-практических работ студентов Лобачевский 21 век. Участники представили свои исследовательские работы в пяти номинациях: лучшая научно-исследовательская работа, лучшая поисково-исследовательская работа, лучшая прикладная работа, лучшая эссе, номинация с присутствием исторического экскурса, лучшая методическая работа. Масштабное празднование прошло не только в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 О чем расскажет там Всемирная сеть сегодня, узнаешь в нашей традиционной рубрике «Веб-Ньюс». Во Франции презентовали экономический и инвестиционный потенциал Татарстана. Обсуждение перспектив развития сотрудничества состоялось в Париже незадолго до старта делового форума «Франция-Татарстан». Татарстан занимает первое место в Российской Федерации по охвату населения электронными услугами. По словам Романа Шехудинова, в 2017 году в работе портала «Госуслуг Республики Татарстан» предлагается сделать упор на развитие сервисов для бизнеса. В Зеленодольске выдана 7-тысячная карта жителя Татарстана. Уже в течение почти двух месяцев жители города имеют возможность записаться на прием к нужному специалисту, минуя многочасовые очереди, оформить социальные льготы и получить скидки в ряде торговых сетей. Названы самые полезные для здоровья виды спорта. Лучшими для здоровья, по мнению ученых, являются плавание, велоспорт, теннис и аэробика. Согласно исследованию, футбол и бег заметно уступают им в полезности. Ютуб может уйти из России, СМИ. Привести к этому может принятие законопроекта об ограничении доли иностранного участия в аудиовизуальных сервисах в 20%. Спектакль театра «Мастеровые из Челнов» стал победителем международного фестиваля «Мост дружбы». Победителем сразу в трех номинациях стал спектакль «Свидетель обвинения». До конца года КФУ откроет центры пропаганды татарского языка в Башкортостане и Азербайджане. Центры будут функционировать в качестве филиалов Института Каюма Насыри. Прорывные разработки КФУ завоевывают мировой нефтегазовый рынок. Как отметил Данис Нургалеев, результатами двухнедельного путешествия в КФУ более чем довольны. Данные соглашения открывают перед учеными вуза огромные перспективы. Ученые КФУ разработали инновационную образовательную модель для будущих учителей математики, которая позволит будущим преподавателям этого предмета самостоятельно выстраивать свой образовательный процесс и выбирать различные направления обучения по своей специальности. В Казани прошел фестиваль альтернативного творчества «Формула жизни». Если тебе не знакомы слова «рэп», «битбокс» и «дэнсхол», то у тебя есть возможность вместе с нашим корреспондентом Анастасией Ивановой научиться читать рэп и круто битбоксить. Для казанских студентов «Формула жизни» заключается в словах «дэнс-холл», «хип-хоп», «олл стайлс», «битбокс», «рэп» и много других непонятных для меня слов. Потому что я не умею ни танцевать, ни читать рэп, ни битбоксить. Поэтому ваша задача сегодня вместе со мной научиться этим направлением на фестивале «Формула жизни». Поехали! Уже задолго до начала фестиваля альтернативного творчества участники собрались в концерт холли «Эрмитаж», размяться перед выступлениями и присмотреться к соперникам. Сегодня здесь будут, самые активные участники вообще молодежная жизни в Казани и надеюсь, что они покажут реально класс и реально покажут уровень. Давай попробуем сейчас прямо вот здесь вот, прямо на камеру, давай, чтобы ты меня научил пару так, давай, маленьких трипов. Давай, давай. А, знаешь, наверняка букву русского алтавита «С». Вот. Давай, начинаем. Держи, получается. <смех> а, получается... В, Х. <смех> <смех> да. Эло, эло. Эло, эло, Е, Смотри, здесь прям на жизни» на фестиваль есть. Фестиваль «Формула жизни» проводится студентами Куниту уже в седьмой раз. И масштабные события с каждым годом увеличиваются. Судить любители уличной культуры приезжают и московские танцоры и рэперы. Ор Орган, Орг. Орг. Так вот, скажи, пожалуйста, Лена, а какова «Формула жизни» все-таки? Химический вуз, то есть это организует Казанский национальный совет, технологический университет. И, наверное, она у нас такая создает из химических элементов, чтобы потом высоединить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 Волна, универ, смотри, волна. Побывав на фестивале, можно насытиться духом улицы и альтернативного творчества. Даже я, кажется, получила базовые навыки. Кто знает, может, вы увидите меня в баттлах «Формулы жизни» в следующем году. Универ, смотри, мы делаем от души, делаем так, с нами не шути. Йоу. Да, спасибо. Анастасия Иванова, Руслан Розаев, Универ Ньюс. А это были все новости на сегодня. С тобой был Оскар Галимов. Пока!